Банде Гуру Пададанда Махатабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхумбанде Нитам Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Вандирадика Чарно Даям Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Ману Ванша Калпатару вишке паасиндубе вича, патитананг пабуне бхавишна вибью. О, Намо Нама. Мукан кароти бача сна деви саттва бхатвайи намо Нарайана-намас-критта-нарун-чаива-на-раттамам раттамам девиң сварасватиң вясам жайо ху татху-жайо-ху-дире гаури не ча Шаданурапта Гуру Фахти Юкто, Бхахти Прамодакша Джагутбаруна, Дейям Садапари Хабагнама Виштодухам, Титас Падам Сива Вирантинатам Сараням, Битатихам Панатопал, Левавад Дипутам, Банди Махапуршати Чаранар Япадбалла ванакачанда маничатая, Биспуре жить, агаме пикабудушва дарше, Пурнанурагоро сагоро сарумурти, Сарадикам и кадан карам каруш, Шри Кришна Читанна Брахунита Срикшна-чайтанна-правунеттананда Сиаддайте-гагадхар-сивасадди Гаура-бхакта-бинда Hare Кришна Hare Кришна Krishna, Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Ам, Аджанулл Аммитхуджаву Канака Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare <laughs> Бааван рупен садан нранам Гангаат ранграмания жатакалапам нирантара Ваги Шаджоса Бадани, Лакшмириджоса Чача Вакшаши, Ясса, Стихи, Самбихи, Тваминисинга Махамхаджи, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, синдуттарани, Чайтанна Чанда чаране курутанурагам Рагам Чайтанна Чанда Чарани Курутану Рагам Шаншара Синдуттарани, да, ямджади Шанккиртанамритарасерамате, я не знаю, что это. Премахам Буддови Чайтанна Чанда Чарани Курутану Чайтанна чандо чаране сила бхакти Сидханта сарасвати. Такур, Парамахамса Чакаткуру сказал, Шри Кришна Санкиртана – это девиз Горья Мадхам. Парам Си Кришна таков наш девиз. Не Нарайна санкетнам, не Вишну санкетнам, не Индрисинга санкетнам, а Шри Кришна санкетнам. Ведь Нанда Нандана Шри Кришна своем Руббагаван уникален. Лишь с ним можно наслаждаться обменом Only всех possible. рас. Nandam, Nandam, он апракрита, он трансцендентен. Kind of Другие Which аватары complete. Господа, complete. поклонение другим аватарам не может сравниться с поклонением Кришне. В шлоке, с которой я начал, говорится, что если вы хотите пересечь материальный океан, опасный, страшный, материальный океан, необходимо принять прибежище нама санкиртаны. Как вы помните, читание Махапрабху указывает нам на этот момент. Он говорит, что несмотря на то, что вам нравится наслаждаться материей, поскольку сейчас вы слепы и не можете ясно видеть прошлое, настоящее и будущее. Обусловленная душа вообще не может видеть ясно. Она видит лишь то, что находит в поле ее, находится в поле ее зрения. Но в действительности все мы находимся среди лесного пожара. Об этом говорит читание Махапрабху. Если мы осознаем хотя бы это, Хотя бы то, что жизнь нестабильна, что она может оборваться в любой момент, этого уже будет достаточно. Поскольку именно с этого момента можно начать совершать баджан. Именно это необходимо осознать для того, чтобы начать баджан. Прежде всего необходимо обрести это осознание, осознание того, что в любой момент я могу лишиться этого тела, этой жизни. И никакие деньги, чтобы то ни было еще, из этого мира не поможет мне. Они не спасут меня. Итак, прежде всего, читание Махапрабху хочет донести до нас, что необходимо осознать, что мы находимся в опасном положении, что мы среди лесного пожара. Этот мир подобен лесу. В лесу полно растений, полно деревьев, и также в этом мире полно людей. И поэтому этот мир сравнивается с лесом. Это тоже лес, лес материи. Он гораздо более... Оказаться здесь гораздо более опасно, чем в обычном лесу. Прохлад Махарадж преподносит нам урок. Он говорит, я не боюсь, он Рисингадев твоего устрашающего образа. Но я боюсь материальной самсары, поскольку мир этот невероятно опасен. Кто спасет меня здесь? Я не вижу никого, кто бы мог освободить меня из этого мира. Итак, это то, что мы должны понять. Таким должно быть наше отношение к этому миру. Иначе мы не сможем начать совершать баджан искренне. Прежде всего необходимо осознать, что жизнь нестабильна, что она может оборваться в любой момент, зачем избавиться от Анартх. И только потом мы можем начать совершать подлинный баджан. Подтверждение тому, насколько уникальна милость читания Махапрабху есть и в Шримад Бхагаватам. Постепенно, день за днем, мы будем раскрывать эту тему. Никто из предшествующих Ачарьев, таких как Нимбарка Ачарья, Нимбадития и другие Ачарьи, не говорили так открыто о том, что принес Махапрабху. Точнее, не, не давали такой милости, какую распространял Махапрабху. Те, кто родились в Саттей-югу, автоматически добивались успеха. То есть это большая удача родиться в то время. Процесс совершенствования в сатье-югу — это медитация. Они достигали совершенства благодаря медитации. В третай-югу, сатье-югу Два пара йогу и каль йогу. Предписаны разные виды совершения, разные виды баджана, разные способы поклонения Господу. Арчана, поклонение Господу, к примеру, поклонение божествам. Это процесс совершенствования в Двапара-югу. Но в Веккале существует лишь один способ совершенствования достижения высшего блага. Это Нама Санкиртана. Хари Киртан, если вы зададите вопрос, почему так? Оно так? Потому что век калия полон осквернения. Никто не может, нет здесь чистых, по-настоящему чистых, кроме вальшнавов. Все осквернены в той или иной степени. И кали побуждает людей ссориться друг с другом, поскольку век кали – это век противоречия, век споров, сражений, ссор, люди враждуют друг с другом, даже. Когда где-то рассказывается, звучит Харикадха, Кали вмешивается и противостоит этому. В связи с этим в Бхагаватам сказано, почему, задается вопрос, почему Парикшит Махарадж полностью просто не взял и не убил Кали. Ответ содержится в следующем стихе «Кали» — это век проблем. Все неблагоприятно в это время, но есть Один уникальный дар век Кали. Просто совершая Кришна Санкиртану, можно пересечь океан материального существования. Векали все осквернено. Вы пойдете купить фрукты в магазине, и они уже будут осквернены. Почему? Потому что те, кто жует пан или нюхательный табак, они... Их руки осквернены, и они трогают эти фрукты. То есть в той или иной степени векали чистого, чистых продуктов, даже чистых продуктов не сыскать. К примеру, молоко, все молоко, большинство, то есть в основном молоко, даже молоко осквернено в век калий. Но одно лишь благо Кали, бл благодаря Кришна Санкиртане, можно пересечь материальный океан, пересечь Кали век. В этой шлоке содержится способ, как пересечь материальный океан. Харьернам, Харьернам, Авакевалам, только лишь благодаря Нама Санкиртани, воспеванию Святого Имени. Also, парикшит... Also, парикшит Махарадж question, задал How вопрос we... Шукадеву Гасмана. Каков лучший способ совершения баджана? Век калия. У людей очень мало времени. Что же им делать? Тот короткий отрезок времени, который отведен им. Смерть неизбежна. Не сегодня, так завтра. Все мы. Оставим этот мир. Увидев непостоянство этого мира, увидев то, что... Наши близкие уходят из жизни, один за другим. Парикшит Махарадж задает вопрос. Он говорит, Я, мне не нужны ситхи, мне нужны нужно сан ситхи. То есть обычные ситхи можно обрести при помощи мантры, мантр тантры и так далее, но Парикшат Махарадж хочет сан ситхи. Это Трансцендентное совершенство, осознание Своей Сварупы, полное понимание того, что я являюсь слугой Кришны. Обретая их, вы поймете, каково ваше служение Кришне. И сможете начать его. И о том, как их обрести, Парикшат Махарадж и вопрошает Шукадева Госвами, «В ответ Шукадев Госвами сказал, «Если ты хочешь быть Бесстрашным. Страх всегда идет по пятам, за нами. Тот или иной страх, какой-то неосознанный, бессознательный страх, всегда идет за нами. У каждого свой страх. Нет здесь бесстрашных. Девга с вами говорит, что те, кто уже разочаровались в материальных наслаждениях, поняли всю грязь мирских наслаждений. Гуру и вашнавы не стремятся к материальным наслаждениям. Почему? Потому что стремление наслаждаться, постепенно опускает человека в ад. Джоги — это генератор, акт какого, дхьянь-джог, гьянь-джог, бхакти-джог, раджгу-джог, слышали? Правильно? Харе Наман Кхетар. Only Харе Нам, Анукритар, Анукритар not fancifully, not in a according to your whimsical mood. Как совершать киртана? Необходимо строго следовать процессу, который дан нам нашим духовным учителям. А он, в свою очередь, получил его от своего духовного учителя. Помимо всего, киртан должен быть безостановочным. Нельзя прекращать воспевать. Также он должен быть под руководством подлинного гуру. Лишь в таком случае вы получите все благо от повторения святого имени. Последняя шлока Шримад Бхагава там гласит. Встает вопрос. В Виданта-сутре сказано, Виданта-сутре находится одна сутра, где говорится, Необходимо понять Веданта-сутру, иначе мы не сможем понять милость читания Махапрабху. Итак, что означают эти слова? АНАВРИТИ — это повторяющиеся рождение и смерти. В круговороте которых мы находимся оставив одно тело вы принимаете другое тело и никак не можете выйти из цикла из этого цикла Висадев Госвами пишет, что по, благодаря постоянному воспеванию, повторению святого имени, вы прекратите, остановите этот цикл рождения и смерти. Может может Материалист может усомниться в этих словах. Тем не менее, в Бхагаватам содержится ответ опровержение этих сомнений. В конце 12 главы содержится шлока, которая также указывает на то, что необходимо повторять Шабда, то есть святое имя. Шимат Бхагавата Махапурана ⁇ это полное описание Пурана. Это башья, то есть комментарии на Виданта Сутру. Все, что сказано о ведах, в Бхагаватам, содержится в ясной, понятной для нас форме. Так нет, не остается места для сомнений. Все шастры четко провозглашают, что Кришна нам совершенен. Я сейчас не говорю, что необходимо... Что не, не нужно поклоняться Рамачандре, повторять его святые имена? Нет, все, все все зависит от вас. Вы можете поклоняться как хотите. Тем не менее, Кришна нам совершенен. Если я буду повторять имена Вишну, то есть три раза повторив имена Вишну, три тысячи раз повторив имена Вишну, они приравниваются к одному имени Рамачандры. Три имени Рамачан, Рамы приравниваются к одному имени Кришны. Что такое Шабда Брама? Шабда Брама равен Пара -браме. Я приведу доказательства этому из Веданты. Как в прошлый раз я говорил, не приняв прибежище Шабдабраму, вы не сможете покончить с мирскими материальными оковами. Никто не сможет освободиться из материальных оков. Итак, Шабда Брама и Пара Брама идентичны. Особенность Махапрабху в том, что он указывает нам... Посмотрите, люди, есть Вачак и ва Вача Шабда. Это описывает Рупа Гасвами в Упадышамрите. Итак, Вача и Вачак. Никто из Ачарьев не предоставлял нам такой простой процесс обретения совершенства, как это сделал читание Махапрабху. Все... Гауранга Махапрабху принес такой процесс, благодаря которому каждый, абсолютно каждый в каждом уголке этого мира сможет прогрессировать. В Рамкеле, в том месте, где жил санатна, господин Пат. жил один человек, которого мусульмане хотели силой напоить. Это означает, что если кого-то мусульмане напоил, то а, это своего рода обращение мусульманства, то есть остальное общество, общество из которого, к которому относился этот человек, уже не примет его назад. Ты как бы лишаешься своей дхармы при этом. И что было делать этому человеку? В Варанасе говорят, что в таком случае, чтобы избавиться от этого осквернения, необходимо выпить кипяченое ги, кипящее ги, и оставить тело. И таким образом оставить тело. Тогда вы обретете очищение. Кто-то кто говорит, что нужно броситься в реку. Так вот этот человек размышлял, как же мне достичь высшего блага, если я умру? если мне необходимо так покончить жизнь. Читарь Махапрабху сказал ему, «Не нужно тебе ничего этого делать, просто воспевай Святое Имя». Он послушал его и стал великим преданным. Итак, два термина вача и вача. Любой объект. К примеру, панчапатва. Например, я сейчас очень сильно хочу пить. Я кричу, вода, вода, вода. Так что же, это избавить меня от жажды? Нет. Если я буду кричать лошадь, лошадь, лошадь, это также никак мне не поможет. При помощи слово лишь одного лишь слова лошадь я не смогу никуда поехать мне необходимо сама лошадь okay, то есть well, суть в том что again, предметы отличны от их названий so, Такова природа этого материального мира. Звук, название предметов отличное от самих предметов, потому что этот мир полон маи, то есть он состоит из майя, иллюзии. Но на Вайкундхе все обстоит совершенно другим образом. Объекты там, их название не отличны друг от друга. Сложно это понять, это за пределами нашего мирского понимания. Как это возможно? Но это действительно так. Мадавидра рыдал, взывая Ха Кришна, Ха Матхура, Вриндаван. И когда он произносил название святых мест, они были с ним, представали перед ним. Он находился в них. Когда Он взывал Ха Кришна, Кришна представал перед Ним Вриндаван и так далее, в тонкой форме. Возможно, мы, мы бы их и не увидели, но в тонкой форме они находились перед Ним. Чистый преданный, который находится на трансцендентном уровне, Звук, который он произносит, не отличен от него. Даже на материальном уровне есть тому примеры. Если браман кого-то проклинает, и это немедленно становится, осуществляется. Кто-то, он, например, проклинает кого-то заболеть лепрой, и тут же человек заболевает. Много-много подобных случаев я сам видел. Даже читание Махапрабху проклял один Браман, сказал, что не будет у тебя счастливой семейной жизни, Махапрабху был очень рад, рад этому проклятию, но так или иначе оно было исполнено. В Катхамия мальчики. Играли друг с другом в лесу, а забавлялись. Между тем пришел Васиштха -рише. Они решили подшутить над ним. Они не знали, что шутить с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном опасно. В особенности о Вайшнавах сказано. что вайшнавы, подобны огню. Огонь Сурья, Браман, Вайшнава, с ними нельзя шутить. Это может привести к смерти. Ведь если играть с огнем, огонь обождт. С вашнавами, you know, солнцем, браманами, Шутить нельзя. Банни, Риши, если мы не относим их к вачнавам, то так или иначе они являются браманами, поэтому они могущественны и могут проклять, проклясть. Один из мальчиков Шамбо был очень красив, но мальчики решили нарядить его в беременную женщину. И спросить у Риши, кого родит он одна эта женщина. Мальчика или девочку. Но Риша, мудрецы, знают абсолютно все, и подшучивать над ними нельзя. И тогда этот Риша проклял. Про Проклер Шамбо. Он сказал, что эта женщина ваша родит кусок железа. И как только он вымолвил это, Шамбу сразу же обнаружил, что в его животе действительно находится кусок железа. Простите, в одежде. И этот кусок железа был, стал причиной разрушения а, династии яду. истребления. Бачан Итак, несмотря на то, что в материальном мире предметы отличны от их названий, даже здесь можно найти примеры тому, что проклятия, то есть слова, исполняются тут же, тут же материализуются. Проклятия тех, кто следует всем правильным предписаниям. Итак, наши мысли материальны, наши действия точно так же материальны. И... Но в трансцендентном мире Шабда Брама, то есть на... Вача и Вачак не отличны друг от друга, названия и предметы не отлично друг от друга. Махапрабху. Махапрабху принес нам высшую милость. Он говорит нам, посмотрите, вы находитесь среди лесного пожара. Затем он начинает прославить святое имя. То есть он говорит, что прежде всего поймите свое положение, потом прославляйте Святое Имя. Я настолько неудачлив, что трансцендентный звук «Трансцендентное Святое Имя» не зашло сюда из Трансцендентного мира, но я настолько глуп, что не прибегаю к Его помощи, что не использую этот золотой шанс. Это замечательная штука. Итак, все творение исходит из звука. В книге о Гумаде я подробно писал, что... Если мы не осознаем, кто мы такие, откуда берет, то есть где начи, начинается наше существование, конечно же, вам присуще... Какое-то изначально это знание. То есть вас же сюда что-то привело. Конечно же, вы задавались вопросом, кто и почему я здесь. Иначе вы бы не приехали сюда и не приняли прибежище духовного учителя. Итак, что есть Брамаджигаса, то есть и Шабда Джигаса. Брама джигаса равняется шабда джигаса. Шабда брама и пара брама не отличны друг от друга. In different way I can say, hey, I need Sabdha Jiigasa, what Rangini? Because Shabdha <coughs> I already told Shapta Brahma Parapram Nandi Parandram. Shapta Brama So if you want to say Shabta Brahma jigasa, also I have my right to speak Shabdu Jigasa. No, <coughs> so Anadi Nidanam Brahma, Shaptha Шабдататва принимает форму акшара и создает звук Ом, из которого возникло все творение. А этот процесс начался и существует с незапамятных времен. Итак, если существует Парабрама брама и Шабда-брама, Есть и перевернутое отражение этого, этот материальный мир. В самом начале творения возникли и побочные действия. Постепенно совершалось творение, образовался этот мир, но процесс творения — Долог. Этот материальный мир конечный результат всего процесса. Когда-нибудь мы поговорим об этом подробнее. Итак, милость Читания Махапрабху уникальна. Она совершенно нет ей подобных. Никто прежде не указывал нам на то, что если мы примем прибережье Шабда Брама, мы сможем достичь трансветного мира. Никто не давал такого простого процесса, как Махапрабху. Я хочу процитировать 3-4 шлоки из Веданта, для того, чтобы вы поняли, на чем основано учение и читание Махапрабу. но Это первая шлока. Как познать Бхагавана? Шабда Джанитва. Если вы хотите осознать Парабраму, если вы хотите обрести связь с ним, необходимо принять прибежище Шастр. Знание необходимо получать из шастры, из достоверного источника. А шастра это Апракрита шабда брама. Итак, если я хочу познать, кто из читаний махапрабху мне необходимо обратиться к шастре. Появись перед вами изображение читания Махапраба. если я. То есть, в, возьмите вы с собой, к примеру, изображение читания Махапрабо и пойдите куда-нибудь гулять в Африку, встретитесь с африканским племенем и покажите им, смотрите, вот это Верховный Господь, ну, кто поверит вам, кто воспримет Его таковым? До сих пор есть такие племена, которые живут как дикие животные, едят мясо, даже не готовя его. Так вот, покажите таким людям изображение читания Махапрабху. Это ничего им не даст. Лишь потому, что мы слушали славу читания Махапрабху от нашей Гуру -варги, у нас развилась какая-то вера в Гурангу Махапрабху. Но никак не до этого. Могли вы, там, 20 лет назад, понять, кто такой Господь, иметь в виду, кто такой Гауранга Махапрабху? Итак, Шабда Брама дает нам понимание о том, кто есть Гауранга Махапрабху и какова его необычайная милость. А в противном случае вы так бы и не поняли, что, что за милость, какой она для меня интерес представляет. Как применить ее в своей жизни. АНЬЯ СИНО, ШАДА САТЬЯМПАРАМ Это Absolute truth. indicate indicates absolute truth. Come on, we together can come. And we pray. ЯННА ДАСЬВА ЯТО In details. In this first loka and Bhagavata, in the first, in the first loka, of Srimad All Bhagavatam is there in Sheet form, Sheet. All the way. Samanda, Avivya, Praja, all you can get. But foolish, we are blind. Villamangal Thakur was fed up. Villamangal Thakur Thakur wanted to display this kind of Leela, to teach me. When Villamangal Thakur finds this явил особую лилу для того, чтобы обучить, преподнести нам урок. Когда он понял, что его глаза хотят наслаждаться, он просто выколол их. Для того, чтобы они больше не наслаждались материей. Мы, конечно же, не можем последовать его примеру, но тем самым, так или иначе, он преподнес нам урок, что материальный Даршан, имеется в виду, материальные предметы бесполезны, материальная материя бесполезна для нас. Не нужно полагаться на материальные чувства. Мы очень, очень экспертны в мирских наслаждениях но они не принесут нам никакого блага. Он просто выколол глаза для того, чтобы перестать смотреть на материальный мир и тем самым создавать препятствия в своей жизни. Как вы знаете, в храме Сиддханти Махараджа в Новодипе есть изображение трех обезьян. Одна закрывает глаза, другая — уши, а третья — рот. Не хочу слушать плохие вещи, не хочу смотреть на плохие вещи, не хочу говорить о плохих вещах. Итак, все творение, его поддержание, сотворение, поддержание, все это зиждется, все это сотворил Господь. Итак, для того, чтобы обрести ясное представление о Господе, необходимо прибегнуть к шастре. Шабда, которая не является атма шабда бесполезна. Другими словами, если название предмета и сам предмет не идентичны, они материальны. Because in, in different way I can speak. If you find the object and the name of the object not identical, be sure it is material object, material name. If I speak different way, round way, same meaning, na. So Chaitanya Mahaprabhu wanted to show us that Na atom shalva. If it is gold. Итак, если предмет его названия не едины, не идентичны, это относится к материальному плану. А если они едины, то это относится к трансцендентному миру. И в материальном мире подобного нет. Следующая сутра Виданты. Тат в этой сутре означает сад. тат сад Это Брама Мантра. Идентичная Браме, то есть не отличная Брама. То есть знание о Браме не отличное от, своего, от самого Брама. «Сат» в переводе означает «вечность», «вечно существующий». Если что-то имеет начало и конец, оно не относится к категории. Сад. Итак, тат, сад". то, что является тот сад, Now, есть ум. брама то, тот сад. то, что я пытаюсь все простить. значение этих сутр. Вкратце, они гласят, что если вы разовьете веру в Шабда Браман, Шабда Брама это и есть Бхагаван. Если вы примете прибежище Шабда Брама, вы освободитесь от оков материального мира. Это стопроцентная правда. Это провозгласил сам Махапрабху. Откройте читание Чиритамрито. Вы обнаружите подобное заключение. Но вы, похоже, не читаете. У вас нет времени на это. Даже когда Махапрабху говорит, когда спишь, когда ешь, необходимо быть сосредоточенным на Господе, как только ваше внимание отвлекется, вы... Необходимо помнить, думать, размышлять, памятовать о кришна о Кришне, прославлять их. Махапрабху дает наставление. не говорите ни о чем помимо Кришны. Но мы говорим всякую ерунду, мы разводим политику, игры. Кому интересно, что там 500 лет назад, говорил Махапрабху? Такие мы глупцы. Но Махапрабху утверждал, что если вы будете следовать этому процессу, сто процентов вы обретете совершенство. Вы получите прогресс. Если хотите освобождение, не приняв прибежище Харинама, вам его не получить. Хотить. Если день за днем вы будете взращивать ништху, взращивать интерес к Кришнанаму, свою твердую, у вас появится твердая вера. Естественно, вы обретете освобождение из этого материального мира. Кула Шекхар пишет, Харинам прославляет Харинам. Харинам повсюду, доступен повсюду, но люди, тем не менее, не проявляют интерес к нему. Почему? Почему они не повторяют его? Ведь он доступен здесь, в трансцендентном мире. О, простите, здесь, в материальном мире. То же самое говорит и Махапрабху, но мы настолько неудачливы, что не повторяем его. Даже когда мы едим, можно повторять святые имена про себя. Когда принимаем умовение, когда спим, постоянно мы должны воспевать святые имена Господа. Нет никаких правил и предписаний, как и когда повторять Святое Имя. Даже когда вы больны, не прекращайте воспевать. Нет ограничений по времени, нет правил, связанных с чистотой. Такая милость, такая милость проливается на нас благодаря наму Прабху. Когда мы совершаем арчину божествам, поклонение божествам необходимо следовать четким правилам, необходимо быть чистым и так далее. Но с Харинавом все совершенно иначе. Неважно чистые или грязные, в какое время все это не имеет значения. Такова совершенная милость Нама и совершенная высшая милость Гауранги Махапрабху. This harina, we can... Итак, если мы the lila, будем воспевать харинам, right? С самого начала Гауранга Лилы, Гауранга Мухапхарбу, показывает нам совершенство Харинама. С самого начала своей Лилы. Благодаря Харинаму вы не просто можете получить освобождение, но и обрести трансцендентное предное служение. Я много раз говорил, что нам баджан содержит в себе как садхи, так и садану. Тот, кто совершает садхану, то есть их повторение, тот кто находится на таком уровне, их повторение становится саданой. А те, кто достигли совершенства, их повторение превращается в садхию, то есть в той цели, к которой, мы все, к которой все мы стремимся. То есть Харинама — это и саддана, и саддья. Это в конечном счете то, к чему мы стремимся, то, ради чего мы совершаем нашу саддану, нашу духовную практику. Кто? Кто еще из других? Аватар Господа говорил подобное. Даже Сам Кришна напрямую не говорил «повторяйте Мои имена». Да, порой косвенным образом Он указывал на это, но прямо Он это не провозглашал, это сделал лишь читание Махапрабху. Завтра мы будем говорить о том, что Гаурангаватаран приходит настолько редко, даже сам сама Кришна аватара не предоставляет нам возможности, которые дарует читание Махапрабху уникальная беспрецедентная милость читания Махапрабху его могуществом было очевидно, как только он родился, когда он принял рождение в этом мире, все вокруг, все вокруг воспевали святые имена. Даже те, кто за всю свою жизнь ни, ни разу не произнес святого имени, начали воспевать. Это сказано в читании Бхагавате. Они даже сами не понимали, почему они хотят это делать. Но они хотели вновь и вновь повторять. Харибол, Харибол. Они, тысячи, тысячи людей принимали омовение В Ганге. И под эти звуки Харинам Санкиртна явился в читании Махапрабху. Приняло рождение. Постепенно мы будем говорить о уникальной милости читания Махапрабху. Когда Махапрабху начинал плакать, перед ним произносили святые имена, и он успокаивался. И все в округе знали, что если Махапрабху плачет, надо просто похлопать в ладоши и по под воспевание святых имен. Итак, первая милость, которую проявил Махапрабху, это то, что он явился под воспеванием святых имен. Впоследствии он указал на то, что шабда Брама и пара не отличны друг от друга. Даже в Бхажанарахасе Сказано, что Харинам Санкиртана, благодаря Харинам Санкиртане, можно достичь трансцендентную обитель Господа. Куда бы ни шел Махапрабху, Бангладеш, Когда он был, когда он являл Лила учителя, он посещал Бангладеш. К нему приходились, задавали вопросы, как совершать Баджан. Махапрабху отвечал, что вы все сможете обрести благодаря Нама Санкиртану, шабда -тату. Шел он в Южную Индию, в Северную Индию, Варанаси, куда бы то ни было еще, он раздавал непостижимую милость. Он произносил святые имена. Махаприкуд даже дал наставление Васадева Випре, человеку, который был Болен лепрой. На его коже жили черви. В ранах жили черви. Когда они падали, выпадали из этих ран, он, он поднимал их и возвращал на свои места. Настолько он был сострадателен. Все, все получили милость Махапрабу, даже птицы, звери в лесах. Когда Махапрабу шел в Южную Индию, за ним шел его слуга Кришна Даса. Они зашли в лес, лес и стемнело. сейчас есть электричество, но тогда в то время этого не было. Света не было. В лесу было опасно находиться. Махапрабху не обращал внимания и просто воспринял святые имена, сев под дерево. Подошел тигр. Севок был в ужасе, увидев тигра. Но, но тигр просто обнял Махапрабу, посмотрел на Махапрабу и ушел, то есть ничего, никак не навредив. Где, где, ночевать под ночевать в лесу ночью? Где ночевать в лесу? Под деревом. Но лес полон диких животных. Даже. птицы, звери, все получили милость читания Махапрабху. Услышали Шабда Браман. Дикий слон подошел что, к пруду, чтобы принять омовение, а Махапрабху уже принял. И тогда со словами Хари Кришна Махапрабху окропил водой слона из пруда. И слон был, был в экстазе. Начал танцевать от счастья. Возможно ли такое? Давал ли такую милость Рамачандра? А может быть Нрисинга давал? Нет, не, нет было подобной аватары, подобной Махапрабху аватары. Но мы настолько неудачливы, что не принимаем эту милость. Я настолько падший, что лишен такой милости. Лишаю сам себя такой милости. о моей собственной неудаче. Милость доступна всем. Даже птицы, звери воспользовались ей. Коровы вязали тело Махапрабху, а олени бежали за ним. Они были пленены святыми мими из Уст Махапрабху. Но сейчас я хочу ответить на заданный ранее вопрос. Вы слышали место под названием Курма-Чалам? Один больной лепрой услышал о том, что Махапрабу идет сюда. Он уже не мог ходить, он был настолько поражен лепрой, что все уже сгнило его тело. Но так или иначе он бежал, бежал к Махапрабху всю ночь. В конце концов, к утру он добрался до Курмакшетры и с последних сил <с хотел встретиться с Махапрабху, но ему сказали, что Махапрабху уже ушел. И тут он упал без сознания. О, Прабху, все кончено, моя жизнь кончена. Я хотел получить твою милость, хотел обрести твою милость начал плакать, и как только как только он заплакал, Махапрабху был очень высокий, он бегал очень быстро, шел очень быстро. Но когда преданный, со слезами, зовет своего Прабу, зовет Махапрабу, Махапрабу не может, не мог идти. Он, его ноги не шли вперед. И он пошел назад, пошел назад Курмакшетри, хотя он уже ушел на большое расстояние. Когда Васудев взмолился, когда он зарыдал Прабу, в конец, «Мне конец, тогда сам Махапрабу не смог продолжать свой путь». Мы еще поговорим об этом. Когда Гауранга Махапрабу принял Саньясу, Вишнуприя здесь а, просто потеряла сознание. Она рыдала. И в тот момент Гуранга Махапрабху не смог сдвинуться с места. Так, как будто бы кто-то связал его. Кто-то будто бы держал его. Он старался пойти, но не мог не мог сдвинуться. Таковы отношения между Бхагаваном и Бхактой. Итак, Махапрабху вернулся и обнаружил Васудева, который лежал без сознания. Он прикоснулся к нему и обнял, он понял его и обнял кто, кто еще мог пролить такую милость? Его тело практически все уже сгнило. Но Махапрабху обнял, и вместо этого пораженного лепрой тела, он обрел новое здоровое тело. И тогда он снова стал плакать. Прабху, зачем? Зачем ты сделал меня таким здоровым? красивым. Сейчас, когда у меня было это больное тело, area, ко мне the даже the близко не подходили люди, be, потому что ужасный, yeah. ужасный запах исходил от его тела. Nobody. Никто And рядом не мог находиться. Ему кидали издалека Чипати, чтобы он поел. Так вот его, его Махапрабху обнял. Можете себе представить? Благодаря объятиям Махапрабху он обрел новое здоровое тело. Он сказал, что из этого я могу возгордиться. Нет, сказал Махапрабху. С тобой этого не случится. Иди и проповедуй Святое Имя». Это исключительный случай. Позднее мы поговорим о том, как сотни, сотни людей То есть Махапрабху дал наставление Васадеву Випре, просто наставление. Иди и воспевать Святое Имя, иди, даруй харинам каждому. Васадев Випра приходил в разные деревни и воспевал Святое Имя, то есть учил людей повторять Святое Имя, они, вдохновившись, тоже начинали их повторять и обучать других повторять Святое Имя. И так милость Махапрабху распространялась с огромной скоростью. Тысячи, тысячи преданных появились благодаря Васудава Випре. и раздавая харинам всем и каждому. Много, очень много примеров милости Махапрабу, подобных этому. Даже во время явления Кришны в этот мир не было подобного. Даже мусульмане получали благо. Увидев Махапрабу, они падали без сознания. Так как можно сравнивать Гору Аватару с другими аватарами? Завтра мы продолжим говорить о нем, говорить о милости нашей Гуру Варги, о несравненной милости Махапрабху. На этом я хочу остановиться. На сегодня итак, не забывайте шлоку, с которой я начал. Если вы хотите пересечь, если вы хотите вернуть в океан блаженства премы, необходимо принять прибежище гауранге সেদત હ যদসা সাকি তা ત રમথ মানষছে প্রমা ধ যদি ক্ষৃত বৃতি চત চন্ চે ুতা গ ্য চন্ চે কতা So try to digest not, huh? try to digest, all you can remember, you have to remember.